всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия в этом видео я хочу показать вам набор петель с имитацией фабричного края такой набор делается для резинки и сначала мы просто набираем необходимое количество петель обыкновенным классическим образом вот так я думаю что каждый это умеет и наберете вот этот вот первый, так скажем, нулевой ряд самостоятельно. Смотрите, я буду вязать горловину изделия, поэтому объединила свои петли в круг. Если вам э, точно так же вы хотите связать, например, шапочку, это проделывается аналогично в круг петли объединили, и дальше я покажу, что делать. И если вы вяжете резинку один на один поворотными рядами, все суть та же самая. Итак, я петли в круг объединила и следующий ряд первый ряд да я распределяю петли на лицевые и изнаночные ну то есть провязываю первый ряд резинки лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так далее до конца ряда Смотрите, и в следующем ряду мы с вами должны лицевые и изнаночные провязать особым способом. То есть, так сказать, по-хитрому. Я уже начала немножко вязать, сейчас покажу, что получается. Вот, изнаночную мы провязываем, как всегда, а вот лицевую мы заводим спицу вот так вот сзади, подхватываем ее, снимаем разворачиваем и снова навешиваем на левую спицу вот теперь мы ее провязываем то есть она у нас вокруг работы обкрутилась изнаночную вяжем как обычно а вот лицевую давайте еще раз покажу как она как это делается завели спицу вот туда видите под работу подхватили лицевую сняли ее с левой спицы на правую развернули спицу сюда обратно вперед и перевесили лицевую петлю снова на левую спицу вот теперь мы ее можем провязать на первый взгляд это кажется сложно и долго но на самом деле все получается достаточно быстро, и вот такой вот наборный край выходит. Сейчас я провяжу резинку и покажу, что в итоге получается и как это смотрится перед тем, как начать вязать какое-то изделие. Обязательно провяжите, свяжите образец, посмотрите, как смотрится в вашей пряже такая. Такая резиночка, такой наборный край, потому что, ну вот, например, мне не в каждой пряже нравится вот этот наборный край. Здесь я увидела, что он смотрится неплохо, поэтому приняла решение вязать вот этот фабричный наборный край. Все, сейчас провяжу и покажу, что должно получиться. Итак, я уже провязала достаточно и хорошо видно, как выглядит вот этот вот фабричный наборный край вернее его имитация достаточно хорошее растяжение здесь по краю зависит конечно от пряжи собирается хорошо вот у меня шерсть стопроцентная и у ниточки такая достаточно хорошая скрутка поэтому резиночка здесь держится идеально вот. поэтому говорю смотрите Пробуйте, вяжите образцы, как в вашей пряже будет выглядеть такой набор. И только после этого принимайте решение, брать его к себе в изделие или нет. Также хотелось бы напомнить, что если мы вяжем планку изделия резинкой, то не забываем о том, что спицы... Для резиночки берем на пол размера или даже на размер меньше, чем мы будем вязать само изделие. Меньше тех спиц, которыми будем вязать основное полотно. Ну, на этом у меня все. С вами была Юля и мой факультет рукоделия. Пока-пока!